Моэнсен, братья и сестры, друзья и недруги, и просто интересующиеся. Сегодня мы поговорим с вами о храмовниках всей Германии, о тамплиерах, рыцарях, сменивших мечи на слово. Новая история германских тамплиеров, или, если официально, братьев Верховного Рыцарского Ордена Храма Иерусалимского, Начинается тогда, когда 18 марта 1314 года всходит на костер Жак де Мале 23-й и последний великий магистр ордена темплиеров. А в историографии принято считать указанную дату днем окончательного разгрома темплиеров, инициированного по приказу французского короля Филиппа IV и Папа Климента V. В принципе, так оно и есть, за исключением германской ветви ордена, которые в окрестностях современного Берлина, в местечке под характерным названием Темпельхов, то есть подворья Тампля, весной 1314 года присоединились гонимые братья из других стран. Тут-то, собственно, и начинаются тайные истории от вопроса, почему в XIV веке объединенный папско-французский карательный отряд, посланный уничтожить опасных смутьянов, был нещадно бит объединенным германским христианским рыцарством, вступившимся за темплиеров еретиков и вплоть до всех последующих столетий. Так давайте же, братья и сестры, и друзья и недругие, а также просто интересующиеся, немного приподнимем полок над этими тайнами, которые сегодня тщательно хранятся в архивах современного германского ордена тамплиеров ОСМТХ, размещенных в Кёрнской резиденции братства. Между прочим, в 2001 году в исторический оборот был наконец-то введен сенсационный документ, когда да, речь о, о Шинонском списке, до того времени с момента гибели Жака де Мале, считавшейся артефактом. Шинанский список, манускрипт из секретного архива Ватикана, свидетельствует в частности о том, что итоговые материалы о процессе подъела тамплиеров были фальсифицированы под приказы его года французскому королю Филиппу IV Красивому. Упомянутый документ, наверное, известный многим из вам, посмертно реабилитирующий тамплиеров, оболганный корыстными и наимитами короля Пазарев-Сокровища-Храмовников на и развенчивающий мифы о якобы совершавшихся тамплиерами святоцарствах, ныне, в общем-то, доступен всем желающим. Вот только правда, э и сейчас он... С названия Ватикана опубликован в количестве, слушаемся, 799 экземпляров. И каждый из этих экземпляров стоит 5900 евро. Это в Германии. Но вот если это не имущественный ценс на знания, то что иное? Ну, впрочем, размышления на данный счет оставим философом. Как бы то ни было, новая история германской ветви тамплиеров начинается именно с Шиненского списка. И если проще, накануне гибели Жака де Моле германским братьям удалось похитить этот документ, свидетельствующий о том, что специальная папская комиссия оправдала их от обвинений в ересе. Удалось похитить и тайно вывезти его в немецкие земли, а точнее в окрестности современных Берлина и Бранденбурга, где еще с 1234 года существовал скромный форпост тамплиеров, основанный рыцарем Тегемом и Германусом. Если еще проще, германские интаблиеры вместе с примкнувшими к ним гонимыми братьями из других стран обосновались в Темпельхофе, имея на руках сенсационное вещественное доказательство того, что во имя изъятия легендарных сокровищ в пользу французской короны орден был хладнокровно и подло оболган, обвинен в савитатации, сатанизме и ереси. Задаешься вопросом, почему тогдашнее братство не придало Шиннонский список широкой огласке? Ответ прост. Не было в те годы существующих технических средств. Ибо великий йоган Гутенберг приступит к созданию первого печатного станка лишь в 1450 году. А с другой стороны, немецкие похитители Шиннонского списка, они же возвратят его в Ватикану в 1845 году папе Григорию XVI, сделали на тот момент все, что только было в их силах. Мало того, что немецкие, как светские, так и духовные власти были ознакомлены с манускриптом, оправдывающим тамплиеров от наветов и ересей и предательстве Христа, так еще впоследствии и специальные конные группы германских воинов, тщательно оберегавшие долгом пути список, были направлены в Испанию, Португалию, Шотландию и на Кипр. Вот, кстати, еще одна тайная история, которая на наших глазах перестала быть таковой. И ответ на том почему тамплиеры были осуждены в основном только во Франции, а в других странах так или иначе оправданы и возрождены. Как итог. Большой карательный отряд, посланный в германские земли Филиппом IV, незадолго до его смерти, 29 ноября 1314 года, к слову, как считают мистики смерти, предначертанные легендарным предсмертным проклятием из с Жака де Малле, был разгромлен германскими тамплиерами, еретиками и присоединившимися к ним братьями из других орденов, уже доподлинно знавшими, что поддерживают отнюдь не христопродавцев. Это, собственно, и был последний бой тамплиеров, данный гонителем. На протяжении последующих лет Французским борцам с ересью стало не до сражений с братством. Их замучили проблемы со своими правителями, которые в полном соответствии с проклятием темплиера исправно покидали сей мир. Если не до седьмого колена, согласно обещанию де Мале, то как минимум на протяжении многих десятилетий. А вот доводилось ли вам, уважаемые зрители, слышать утверждение, согласно которому темплиеры те же масоны – Говорят, что это утверждение особенно популярно в России. И, как любят добавлять такие тамплиеры – это масоны шотландского обряда. Вы всерьез полагаете, что дабы стать тамплиером, необходимо перейти в католичество или протестантизм? А я вот вообще зададим своим вопросом, что значит сегодня стать тамплиером? Орден ведь, как известно, разгромлен еще в XIV веке. Все эти заблуждения, да, именно заблуждения, имеют французские корни. Ситуация в данном смысле заключалась в том, что вплоть до XVIII века происходило незримое противостояние тамплиеров, нашедших убежище в германских землях, с французским престолом, но ну и в меньшей степени с Ватиканом. Отсюда и французские корни в достоверных, в кавычках, слухах о храмовниках. Между тем, вот простые факты, опровергающие мифы о якобы разгромленных то ли масонах, то ли еретиках, вышедших из католицизма. В 1825 году разгромленные темплиеры, о, видимо восставшие из пепла, аки и птица Феникс, официально, внимание, дистанцируются от масонов. Документ, подтверждающий данный факт, документ, в котором есть слова о том, что нельзя служить двум господам одновременно, именно господам, и по сей день хранится в архивах Германского братства в Кёльне. В 1841 году 11 февраля темплиеры принимают в Париже важное решение, инициированное именно в Великом Приорате, Германия. Решение о том, что темплиером может стать любой христианин, будь то протестант, католик или православный. В 1845 году Папа Григорий XVI окончательно оправдывает орден, правда без ссылок на слишком уж неприятный для католической церкви шиновский список. Папа Григорий XVI призывает темплееров вновь перейти под сень Ватикана. От германской ветви ордена следует отказ, ведь признать над собой главенство Римской католической церкви означало бы предать принцип всемирного христианского братства, неделимого в его любви к Всевышнему ни на католиков, ни на православных. Впрочем, в благодарность за решение, потребовавшее от Григория XVI определенного духовного мужества, представители великого приората Германия возвращают в Ватикан уже упоминавшийся шинанский список. Важно отметить, что уже в XX веке независимость германских тамплиеров не только от светских, но и от церковных властей, Независимость братьев, взявших девизом слова Псалма 113-го «Non nobis domini, non nobis et nomini tua «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Так вот эта независимость сослужит им роковую службу. Она же приведет уже не только к реальному разгрому, массовому уничтожению братьев, но и к подмене как самого ордена, так и его принципам. Ибо на смену немецким тамплиерам на следующем Жаку де Малэ придут новые темплиеры фон Либельфельса, Гиммлера и Гитлера. На протяжении веков, последовавших с возрождения ордена на германских землях, темплиеры последовательно меняли силу меча на силу слова. Надо сказать, этот принцип остается краеугольным в деятельности сегодняшнего братства. Можно сказать, повторно возродившегося уже после победы над нацизмом. А тогда, в начале 20 века, слово тамплиеров, призывающих к всемирному братству людей, вне зависимости не только от исповедуемой религии, но от цвета кожи, а ведь эта революция по тем временам, к состраданию, к примату мира над войной, противоречило всем канонам глобальных сил милитаризма, уже запланировавших Первую мировую войну, а с ее колес и вторую глобальную бойню. Обратите внимание, насколько это актуально и для сегодняшних дней. Ну так вот, как итог такого противостояния идей, на родине фюрера в Австрии возникает орден новых тамплиеров под водительством некоего Йорга Ланса фон Либенфельса. Именно раз расовые идеи новых тамплиеров, выдвинутые не мошенником и самозванцем фон Либенфельсом, в действительности же Яганом Лансом, бывшим монахом Растридой, идеи, полностью противоречащие духу помненного ордена, будут положены, после создания охранных отрядов СС и прихода Гитлера к власти, в основу мировоззрения «черного рыцарства» под патронатом Генриха Гиммлера. Безусловно, нацистский боливар не может вынести двоих, потому храмовников, верных заповедям Христа, в массовом порядке бросают в концлагеря и казнят по обвинению в государственные изменения. А как ныне бы сказали, фантазийное или фейковое тамплиерство Ланца, Гиммлера Гитлера обретает статус единственного официально признанного в Третьем Рейхе. Только после победы над нацизмом немногие уцелевшие в лагерях смерти истинные тамплиеры возрождают германское братство в его нынешнем виде. Помощь беженцам и жертвам наводнений гуманитарная помощь голодавшим России в смутную эпоху 90-х и голодавших совсем недавно в Болгарии и Румынии, распространение идей гуманизма, в том числе духовной войны против поджигателей войн, таковы сегодня лишь некоторые миссии германских тамплиеров. Тамплиеров, не имеющих ничего общего ни с «Черным рыцарством СС», ни с героями романов Дэна Брауна.